Здравствуйте, меня зовут Борис и сейчас я проведу вам видеообзор трехкомнатной квартиры на продажу по адресу поселок Красный Яр, улица Комсомольская, дом 2. Итак, квартира находится в экологически чистом районе на первом этаже. Окна выходят сразу на две стороны, на северную, с видом прямо на Гамовское водохранилище. Это бывший рыбхоз для тех, кто любит рыбалку. Грибы это самое, что ни на есть лучшее место. Квартира. В квартире поменены окна, как вы сами видите, они пластиковые. Все остальное находится в стадии под ремонт. Стены достаточно ровные, в принципе их останется только протянуть теплоном. Да и впоследствии уже можно сделать, поклеить обои под себя. Электрические точки, соответственно, тоже лучше перенести. Ну, это каждый делает всегда уже, как ему больше удобно. На то он и плюс ремонта. Значит, данная комната самая большая из трех, которые есть на этом объекте. Точную квадратуру вы прямо сейчас увидите на экране уже прямо до полуметра. Напоминаю, что видео ведется в режиме 360 градусов. Что это вам позволяет сделать? Вы можете поставить всегда на паузу и сами более детально уже рассмотреть видео при помощи мышки, если вы смотрите его на компьютере, то есть двигая вправо, влево курсором мыши и также увеличивая картинку. Ну а если смотрите на мобильном телефоне, тогда просто крутите пальцем или вертить телефон вправо и влево. Давайте сейчас пройдемся по другим комнатам. Это у нас, напоминаю, самая большая. Здесь окна выходят на север, на водохранилище. Около 19 метров квадратура вот этой комнаты. Переходим в маленькую. Вот здесь вот посередине находится кладовка. Это маленькая комната. Здесь также поменены окна. То есть они здесь пластиковые. И вид уже у нас выходит на южную сторону. Вот здесь огороды. Вот такой вид на улицу. Кто-то еще прям рядышком ведет приусадебное хозяйство. Размер квадратуры этой комнаты 10 метров, 10 с чем-то, 10,8, если я не ошибаюсь, точные цифры видите сейчас вы на своем экране. Еще раз напоминаю, прямо можно сейчас поставить паузу и рассмотреть. Также все в состоянии под отделку. Полы деревянные, тоже сверху, соответственно, я бы положил здесь ламинат. Ну, или линолеум, в зависимости от ваших запросов. Вот достаточно такой объемный большой коридор. Вот у нас третья комната, самая маленькая, она около 10 метров, 9 с чем-то, опять же, точную квадратуру вы сейчас увидите на своем экране в письменном виде. Штукатурки квартиры не требует, здесь достаточно только э, прошпаклевать и в принципе можно клеить уже обои. Также окна пластиковые, вот та же самая сторона, выходящая на север и на водохранилище, есть телефон, кто скажет, что это минус, но, опять же, никто не пользуется. Телефон работает. Здесь э, буквально через месяц-два уже появится интернет. Давайте теперь перейдем в коридор и кухню. Так, ну, коридорчик здесь, прихожая, не то чтобы очень сильно объемная, но, тем не менее, она присутствует. Это хорошо Дверь хорошая Она поменена буквально недавно совсем Вот так Массивная Новая Если в комнатах полы еще более-менее То вот начиная уже со входа в кухню Посмотрите сами Опять же мышкой просто вниз Направьте Здесь они требуют однозначной замены. Так, трубы. Значит, это у нас ванная. Здесь душевую кабину лучше всего поставить, поскольку она не очень большая. Как вы сами видите, значит, трубы здесь у нас поменены. В кухне также полы под замену. Чем это связано, не знаю. Стоит у нас, значит, счетчик на газ. Здесь трубы новые. Окна пластиковые. И с видом, соответственно, также на северную сторону. Давайте поставлю еще. Постойте, посмотрите. Вообще, в принципе, советую вам делать как? Ставить просто на паузу видео в том помещении, где я сейчас нахожусь. И рассматривать самостоятельно а забыл сказать про квадратуру квадратуру значит кухни она у нас около 8 метров опять же точная точную квадратуру вы сейчас увидите на экране в письменном виде так давайте теперь пройдем еще в туалет трубы у нас здесь поменены стоят чугунный нет его менять не стали Подводим резюме. Квартира находится в очень экологически чистом районе, в приятном тихом месте. Большая по объему, она трехкомнатная, но требует ремонта. Зато есть шанс сделать все так, как вы хотите, именно под себя. И, соответственно, из главных плюсов это цена данной квартиры. На этом все. Надеюсь, что видео было для вас полезно. Оно сэкономит много вам времени. Звоните.